Воевали все, а вы нас ждали, дорогие женщины. За интересы, как американцы любят говорить, а мы почему-то стесняемся, чем, черт подери. За интересы Великой Империи под названием СССР, геополитические. Ну а теперь, собственно, автомат и гитара на Афганской войне. Кто-то скажет не пара, там романтики нет. Я не спорю, поверьте, но хотел бы спросить, Вы когда-нибудь, вам когда-нибудь в рейды доводилось ходить? Вы считали недели до отлета домой? Вы когда-нибудь ели поек фронтовой? Не в туристских походах Не в лесу у костра Там беднее природа Да сильнее ветра Там пылают пожары И в жестоком бою Громче всякой гитары Сами скалы поют Вам знакома усталость? После трудного дня, если это случалось, Вы поймете меня. Да, романтики нет там, Есть работа и кровь. Кто-то верил в победу, Кто-то верил в любовь, Кто-то знал, что вернется, Да упал под огнем и струной отзовется. Наша память о нем Не изучены свойства Наших душ на войне Кто-то бредил геройством А мы пели про снег Про поля, где родились Да прошили берез И совсем не стыдились С Смешанных слез не медовшим вроде Нет причины тужить Вы спокойно живете Нам уж там не прожить Нам не выйти из боя Не вернуться назад И струну не настроить На лирический лад Боевые гитары Я вам песню пою Да, гитара не пара Автомату в бою Но поправ все законы В этом мире с скупом выгорели в колоннах Заодно с игроком воздырявили пули И осколки секли грипы тонкие гнули Да сломать не смогли И вдали от союза вы в руках у солдат Доказали, что музы На войне не молчат Автоматы, гитара На афганской войне Кто-то скажет, не пара не Нетипичный дуэт Я не думаю спорить Петь о том или не петь Мне гитару настроить надо к бою успеть. Спасибо. Виктор Верстаков из своих бирюлик издалека в Калининской губернии Тверской просил вам передать его привет. До встречи. Вот спеть эту песню и до, песни, и до встречи в апреле месяце. У него концерт там будет. А сейчас он сказал, дела остались, дела, там, дров нарубить, печка там разваливается, лед в колодце порубить, там, электричество барахлит, ну, но пишет чего-то там. все нормально, я передаю вам привет со всеми праздниками. Поздравляю и с наступающим 8 марта. Всех женщин. А сейчас привет. От «Карася». Ну, знаете его, да? Это его песня относится она. Он декабрист. И еще в первом каскаде успел повоевать. Относится она к 79-му году, к 80-му. Вот его песня он споет. В декабре зимы начало, В декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, Для кого лебединая песня? Для кого декабрь начало, Для кого лебединая песнь? В декабре меня кроха спросит, Подирая озябший нос, Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть еще одна дата Без отметки на календаре Я тебя Целую, как брата на кабульском чужом дворе. Я тебя целую, как брата на кабульском чужом дворе, Слезы радости вспомни об этом И друзьям своим растолкуй. Почему нам так дорог это, Неуклюжий мужской поцелуй? Почему нам так дорог это, Неуклюжий мужской поцелуй? В суету новогодней встречи Вспомни наш боевой отряд, Первый тост за ушедших навечно, вечно, То второй за живых ребят, Первый тост за ушедших на вечно, то второй. За живых ребят. Это баллада по братими. По Побратим. Вадим Викторович Бурага. Правый летчик сми Погиб, сгорел живьем при постановке минирования караванных троп с воздуха в богом забытом углу, на который даже карт не было. И вместе с ним погиб, получил тяжелые ожоги, но уже в Каташкенте его КМСК, майор Балабанов Виталько, тот прожил чуть дольше, от ожогов тоже умер. Песня посвящается ему Мы ошиблись в расчетах Их было 500, а не 200, Как нам сообщали В кишлаке Фаргамудж Весь второй батальон Пулеметами духи зажали Отсекли БТРы огнем РПГ Два из них подорвались на минах Залегли наши роты, припали к земле и осколки плясали на спинах. Справа, слева здесь кто, черт их всех разберет, хуже нету такой заварухи, Из мечети вдоль улицы бьет пулемет, и визжат озверевшие духи. Время 20.00, надо что-то решать. Скоро ночь наши, со шансы, урежет, без колес и брони нам кольцо не прорвать, они нас теперь. Не поддержит, страха не было Только вселенская злость И расчет на везенье любое Я потом уже думал А если пришлось затыкать пулемет тот собою Да, наверное, я б смог, ошалев от тоски Если смерть так уж лучше с почетом Только вдруг души долетел от реки Так знакомый на напевка вертолета а мы ведь знали, вертушки на базу ушли За высокие горные гряды. По какому приказу вернулись они? Да еще перед самым закатом. Дальше все как по нотам. Зарвался эфир баритоном охрипшим Компата. И взметнулся распоротый норсами мир. И в атаку поднялись ребята. Дальше все как по нотам. было время и был ослепительный час, Все отмечено в справках и сводках. А старлей вертолетчик, что вытащил нас, оказался моим одногодкой. Да еще москвичом эх кругла же земля, Обратаемся, что ли, ей-богу. Два осколка засели в руке у меня, А его угрозило в ногу. По капельке крови Смешали в стакан И добавили спирта с водою А начальник разведки Седой капитан Был при этом при всем Тамадою Это глупым покажется вам издали Мол, с ума что ли там Посходили Но мы традиции сами Слагали свои Жаль, что меньше. Позабыли. Мы потом не один еще прожили бой, Все мы жили боями в Афгане. Я в Россию... Извините, я знаю. Я в апреле в Россию вернулся живой, Он загорел в сентябре в Бадахшане. На гранитном плите, между цифр тире и слова, выполняя задание. Я сюда каждый год прихожу в сентябре С поворотимом моим на свидание. Так теперь и живу, не боясь ничего. Может быть, за себя, может быть, за него. Это колонна, называется песня. Файзабад, город и полк, который стоял, 860-й гвардейский отдельный стрелковый полк, где я числюсь по жизни теперь бойцом второго батальона. Значит, он жил и город жил за счет колонн. Это была крайняя точка на северо-востоке, куда доходили наши колонны. Колонны шли тяжело. Засады, мины. Везли чего? Бензин, керосин, солярку в наливниках. Муку увезли афганцу, Калоши. Они на расхват там шли. Просто на ногу носили и ходили в любое время года. Продукты и многое чего. И вот эта песня называется «Размышления в колонии». Тулукан Файзабад. Двух разных войн единая суть. Да, надо сказать, что хуже всего вот это почти смертник, механик-водитель, который сидит за рычагами, за штурвалами, за рулями, если это БТР. Они подкладывали ребят под себя намоченные матрасы. Потому что если подрыв фугаса остальные все на броне офицерам было легче поскольку всегда был наличие спирт была водка и там как-то теряется ощущение страх теряется в общем-то а у ребят у водителей кроме нашей, ничего а движение колонн по горам 5 километров в час как они выдерживали там ребята Водители, Там одуреешь от жары. Засады стреляли, горели на ливнике, их сталкивали в пропасть, чтобы дальше колонне двигаться. Колонна двигалась. И всякие мысли разные приходят на ум, пока ты на броне трясешься. Двух разных войн едина суть. Так говорил один комбат. Мы трассы жизни звали Путь Из Тулуканов и Фейзаба. Там трое суток напролет Ползет колонна между скал За поворотом, поворот За перевалом, перевал Кричи с досадой, не кричи Здесь эти крики ни к чему Де ставят мины посмочи, известно Богу одному, Не угадаешь, где рванет, Под кем сработает, запал, За поворотом поворот, за перевалом перевал. Держись спокойнее, браток, На нервы мизерна цена. Здесь не Европа, а Восток и Ему невинна минная война Сдремни, покуда твой черед Отдай напарнику штурвал За поворотом поворот За перевалом перевал Прикрой усталые глаза Взгляд оторви, отклий и что и все, что в письмах прочитал, За словом слова повтори, Тебя в Союзе кто-то ждет, А может ждать уже устал За поворотом поворот, За перевалом перевал Да нет, уж лучше не дремать И успокоиться на том, что будет время вспоминать, когда до финиша дойдем, Закат ложится на капот, Угрем и тих покрывал За поворотом поворот, За перевалом перевал. А где-то фильмы о войне, А где-то мир и тишина. И только фильмы о войне. А здесь отметилась война, Пробойный в лобовом стекле. Сказала вас, Сказали, вас награда ждет, А ты о ней не мечтал. За поворотом, поворот, За перевалом, перевал. И кто-то там живет, как жил, соседствую со злом А ты давно уже забыл Что называется добром Пыль со скулы смывает под В глазах багровый карнавал За поворотом поворот За перевалом перевал Дилемма быть или не быть не для уставших наших душ Мы просто дальше будем жить Перевалив за гендуку Вон прогудев над головой Вертушки в сторону ушли И перестроился конвой Очнись, приятель, мы дошли Спасибо Сейчас попробую эту песню спеть. Когда доберемся до более веселых, но тут память. Никуда от нее не убежать. Когда мы вернулись, вот Иванович сидит здесь, и жена его Наталья. Как собирались мы, большой дружной семьей, Фаизабадской все. И они нам, жены, говорят, что вы там, что-то смех, какой смех. Вы что там не воевали? Вы что там делали-то? Ну, кто же будет рассказывать? И письма такие писали. Вот не показал, Натал, тебе письмо, которое мы с Ваей сочиняли с порторганом в голове? Нет? Он же обозвал с нехорошим словом, песню от, от, отобрал и порвал. Не буду рассказывать поэтому, а то он скажет, что я сказочник опять -то. Васьки нет, он бы поддержал. Вот такая. Пока, пока что песни памяти. Зада за дальнюю речкой, За линию речкой, За линию речкой, Где пыль до жара. За хребтом гиндукуша Над каменной сушью Послушай, послушай, Как плачут ветра. За хребтом гиндукуша за каменной сушью, Послушай, послушай, Как плачут утра. Военные годы, Свинцовые годы, Бои до походы, До пули, до кровь. Это было, все было, А могилы, придай же нам силы, земная любовь. Это было, все было. Абилийские могилы, придай же нам силы, земная любовь. Война за плечами нас снова командно-полчане приходят во снах загорелые лица синева на петлицах и пыли на ресницах и соль на губах загорелые Снится, и соль в лубах, и память, как рана Открытая рана на Магамистана Забыть не дает. За хребтом гендукуша Над каменной сушью послушай, Послушай, как ветер поет Под захребтом гендукуша каменный каменной сушью Послушай, послушай, как ветер Простите, я забываю, так что подсказываю. Ну, давно же не пел и как-то. А еще тут эмоции, так что простите. Стареем? Куда деваться-то? Вертолетчикам посвященная песня. «Колонна» первая песня. Здесь вам не равняно, здесь климат иной, здесь горы вершины и солнечный зной. Медленно по серпантину колонна ползет. Опять засада, оно а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь, не только случай решает, кому повезет. Опять засада, оно а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь, не только случай решает, кому повезет. Броня БТР раскалена, ему недолгая жизнь дана, до первой мины, до первой РПГ. А ты не машина, ты человек, Глядит в четырнадцатый век, Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. А ты не машина, ты человек, Глядит 14 четырнадцатый век, Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. Гудит под пулями броня, Пытается смерть достать тебя, Ты ей ни раз, ни два в глаза глядел, но сквозь пороховой туман Ты слышишь гром и вой душман И землю пробили десятки огненных стрел Но сквозь пороховой туман Ты слышишь гром и рев душман И землю пробили десятки огненных стрел Знакомый рокот уже бьет Над нами боевой вертолет А ну-ка теперь посмотрим, чья возьмет Пускай ты летчик, а не бог Но больше бога ты сделать смог Спасибо, дружище! За нами не пропадет. Пускай ты, летчик, а не Бог. Но больше Бога ты сделать смог. Спасибо, дружище. За нами не пропадет. Мы тоже выручим не раз тебя, как ты сегодня нас. И выпьем не раз за дружеским столом. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил. И никогда не забудем о ком. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, недолюбил, и никогда не забудем, дураков. Здесь, на войне, как на войне, здесь дружбу ценятся вдвойне, а потому за дружбу второй стакан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, и даже черт с ним, за этот Афганистан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, и даже черт с ним, за этот Афганистан. Спасибо. Тот, кто первую эту песню публиковал, это был Петр Ткаченко. Спасибо, Марин. Он написал файзабадское лирическая лирическое. Ну да, мелодия она, ну песня, которая мне очень нравится, она называется Сормовская лирическая старая песня. Помните, на Вологе широкой, на стрелке далекой. Но поскольку не было времени переделывать, мелодию еще то тут вот такая. Знакомым далеко от дома, цепляясь, за скалы плывут облака, и точат веками гранитные камни, здесь мутными водами ког и точат веками, гранитные камни, здесь мутные. Водами, ког черка, предгорья помира и банды Басира, и город с названием Простым файзабан где сам губернатор, почти провокатор, где год каратает четвертый каскад, где сам Чернотор, почти провокатор Где год коротает четвертый каскад Здесь койками рядом стоят автоматы И смотрят на город стволы ВТР Ты редко мне пишешь, твой голос все тише а письма так долго идут в СССР. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише, А письма так долго идут в СССР. Здесь радио нету и редкие газеты, и спорт единственный здесь вертолет, А ночью ракеты, и трасеры где-то, Терзают на части чужой небосво, А ночью ракеты, и трасеры где-то, Терзают на части чужой небосвод. А ночью ракеты, и Ветры с желгаром На склонах отары На озеро шиво Вредет караван Здесь рвутся гранаты Летают снаряды И тянет с дуканов Гашишный дурман Здесь рвутся гранаты Летают снаряды и тянет С дукану гашишный дурман. Мы вспомним, ребята, Как пели Когда-то Под лампочки Тусклый скупой огонем. Как жили На вилле, Как в горы Ходили, Где наш прикрывал Миномет Василек. Как жили как в горы ходили, где нас прикрывал миномет Василен. И может, когда-то, пускай без награды домой мы вернемся к подругам своим и встретимся снова у дома второго. А может быть, у проходной дурни И встретимся снова у дома второго А может быть, у проходной дурни Но Кто нам предскажет, когда нам прикажут Опять собираться в чужую страну с каскада возьму автоматы, и мир защищая, уйдут на войну. И парни с каскада возьму автоматы, и мир защищая. Сейчас хочу спеть песню Юрия Ивановича он здесь присутствует со своей женой натальей он голову модает мол это не я человек похожи на меня он так он любит да. у нас тут все на кого-то похожи но песня-то хорошая правильно но джелгар у нас и было два большой джелгар и малый джелгар прямо от вилла наши и тут вверх не помню сколько высота юра не помню что это джелгар где минометный батареет стояла? О, по узкой козьей <звы> Наталья, а ты что, не знала как будто, да? Это же тебе писал. Ой, суровый человек, Юрий Иванович. Сейчас скажу, сдам с потрохами. А письмо-то наше, он порвал. Пар... Васька Парторг, он... Да мы писали, требовали, чтобы ты, наконец, вышла из -за него замуж. <связать> Его и вот пропустили, чтобы я предложение сделал. <связать> Портторг подписал ввс там. Он пришел, назвал нас нехорошим словом, все это порвал и, <связать> и все. Что... Нашу парторганизации, Ваську вообще, и меня, командира группы, вообще ни, ни во что. Но все нормально, поехал. <связать> <связать> <связать> ну, песня хорошая, да. Над жилгаром зашла луна. серебром на когчи расписалась. Я в картинках цветного сна Вспоминаю, как ты смеялась. По последнему снегу шла, Собирала его в ладони. Улыбалась, когда весна капли падала на подоконник. По последнему снегу шла, Собирала его в ладонь, Улыбалась, когда весна Капли падала на подоконник. Завтра сдавленный крик и шака, Или гульки ми разрывы Мне напомнят прямо с утра Файзаба лишь сны красивые, Ну а вечером грусть и тоска Наплывет под гитарой пельмы. А сегодня мне нет письма Что поделаешь, невезение Ну а вечером грусти тоска Наплывут под гитарой пень А сегодня мне нет письма Что поделаешь, невезение Спят тревожно мои друзья Каскадеры грустить не умеют Я во сне вспоминаю тебя Ту, которая ждет и верит. Над жилы гаром зашла луна, серебром на кокче расписалась. Я в картинках цветного сна вспоминаю, как ты смеялась. И от Сорочкина или человек, который похож на Сорочкина. Ага, да, ладно, ладно, повеселее чуть-чуть, хотя на самом деле она и не очень веселая, если так вспомнить. А, ну Надо сказать, лазурит, камешек, который не найдешь у нас в России, почему-то он не считается, у нас там чароито, черти чего, но это лучший лазурит. Который добив, добив, добывался, шахронный мунжон рядом с корону. да, другую, значит, скажу, что он добывался в горах. Потом их захватили, там, гулдот полковника, выбили, все, потом отошли, потом опять захватили эти месторождения духи до конца войны. Там Лазурит, килограмм лазурита чистого, темно-синего, он стоил 3000 долларов. Его продавали, в Пакистане покупали оружие, и в Афганистан. Так что вот такая вот песня. Да, значит, тут мой брат названный, он прочитал и стал сказать, где же напи написано «Карамунжон»? Нашел в Монголии. Я там написал, что расшифровывается он «Курону». Дефис, о, Дефис, Мунжон, но ну, так никто не говорит, и они тоже, ну как они говорили, но в Монголии Не, не знаю, там степи, в общем-то, так, таких гор нет. Ну, не неважно. <музык> <музык> <музык> Дыра, много гор и высоких перевалов, среди них Карамунжон. Лазурита там навалом, а еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи, Аваганов, вашу мать. А еще басмачи нам их надо выбивать, басмачи Авгана в вашу мать. Там душманский отряд под команду Гулдода, а у них говорят дошика и минометы только нам порванист, нам на это наплевать, дошика Авгана в вашу мать. Только нам порванист, нам на это наплевать, дошика Авгана в вашу мать.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 Нас рассвет застает, запыленных и уставших Водка нас не берет, так что молча пьем запавших Но зато лазурита Пакистану не видать Пакистан твою, афгана, мать! Но зато лазурита Пакистану не видать Пакистан твою, афгана, мать! И, вернувшись домой, чтобы не все было забыто, Мы захватим с собой по кусочку лазурита, Чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать Лазурит твою авганомать. Чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать Лазурит твою авганомать. Спасибо. Вот, кстати... Мне через Олю Валерьевну, связь с миром через нее, через Перову. Ну, вы знаете, да, потому что там я не в состоянии отвечать, то это барахлит, то еще чего-то. Но прочитал одно. Вот что у вас за значки? Неужели, говорит он, почетный чекист? Нет. У меня ни одного нету и почетных, не заслужил и не получил. Вот это вот вымпел, да, боевой вымпел, значок. А это Академия. Было сейчас она Академия, ФСБ называется. Вот это вот так. А, а почетного чекиста у меня нет. Так что. Ну, просто путают. Вот. Карамунжоны ищут. В Монголии. Значок выпил Почетный чекист. У нас у Ивановича есть. Настоящий Есть, есть. Наташа, что ты, все в прошлом. Ну нет, значит, не Человек похожего. Эх, нет, Васька он бы подтвердил. Там. Давай оставить. Ладно, ну, тогда вот еще про те же самые лазуриты. Посерьёзнее песни. Перевалы Карамунжо, Нищий на карте мира, На двухсотке он Пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, Что уходит легкокрыло Зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легко крыло Зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Корамунжон, лазуритовые шахты, Караванная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, Безучастные и к другу, и к врагу. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, Безучастные и к другу, и к врагу. И ревал Кармунжон, здесь веками тихо-тихо Облака катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико Эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико Эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, мы познали много больше, Жизнь оценивая заново свою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, И что счастье добывается в бою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, И что счастье добывается в бою. Были звания, ордена, были звезды на погоны, Но ни этим не забудется Афган. Сколько нас осталось там, на камнях Карамунжона Столько в памяти невылеченных ран. Сколько там осталось нас На камнях Карамунжона Столько в памяти невылеченных ран. Перевал Карамунжон Не ищи на карте мира. На двухсотке он пунктиром тонкин дан. Только птицам виден он, Что уходит легко крыла Зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, Что уходят крыла Зимовать на сопредельный Пакистан. Вот она. Ну, это такая песня. без конца ее пою везде, чтобы как бы не станет так. Все грустно было. Ну, эта песня на мотив общеизвестный. Переделанный, конечно, мной изуродованный. Но, да и вы ее знаете все, значит, тогда просто я спою. Что просто повеселее, тоже. Если вам однажды перед рейдом в горы Не досталась каска и бронежилет, Вспомните, что где-то бродит вовсе голый С вами, в общем, незнакомый снежный человек И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз и хорошее настроение не покинет больше вас если вы с обрыва в голубые дали полетели лихо камни догонять ну вспомните что раньше вы так не летали и уж как видно больше вам так не летать. И улыбка, без сомнения, Вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение Не покинет больше вас. Если вас в Дукане, Если кто знает, Это супермаркет в Афганистане такой. Если вас в Дукане нагло обманули, Если гнев невольно Сердце к вам проник, Вспомните, что в вашем автомате пули Их на все дуканы хватит Вспомните о них И тут улыбка без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас Вот если вас за ногу кобра укусила если жить осталось только полчаса, Помолитесь Богу, соберитесь силой, И, как в детстве, начинайте верить в чудеса. И тут улыбка без сомнения Вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение Не покинет больше вас. Но ну и последний, самый трагический, если вам замены нету из Союза, Если не пускают свидеться с женой. Вспомните, ребята, Робинзона Круза, Как двенадцать лет прожил он с одной козой. И тут улыбка, без сомнения Вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение Не покинет больше вас. Однажды я эту песню успел, и кто-то мне из зала, правильное замечание. Он же, у него же не коза, у него козел. Ну что, я сказал, ну, ну что было, то было, тем хуже до Робинзона. То, то. Серьезно, я так вот вспомнил чего-то вдруг. Действительно, козел у него был. Ну и что? Смысла не меняет. Что расскажешь о Востоке? Непривычная страна Там совсем другие боги и другие имена Там горянки величавые и пугливые, как стрижи Но глаза глядят лукаво через сетку поранжи. То оазисы, то горы, то пустынный Регестан, Пчатся бронят транспортеры из Кабула в Чокчаран Там одна сплошная суша, не бывает жарщих суш но с вершины гендукуши виден только гендукуш. Там народ неторопливый, почитающий Коран, Где написано красиво о законах мусульман. Там землей латают крыши, там стреляют по ночам, Там предложат вам гашишу предприимчивые бачам. Там поклонники Хаяма, знатоки Фердауси, но о тонкостях ислама спорить Боже упаси. Вас разбудет на рассвете, выпиющий с неба глаз. Муидзин зовет к мечети делать утренний намаз. Там экзотики навалом экзотичней не найти, Но там стреляют из дувалов вдоль колонного пути. Так что расскажешь о Востоке, непривычная страна, Там совсем другие боги и другие имена. <решил> Эту песню я редко пою, но раз директор мой мне ее выложил, надо ведь петь, <решил> вот, <решил> вот сидит, <решил> спрятавшись тоже. «Ставлял? Кто оставлял по востоку? Ладно. <решил> <решил> <Да, решил> По-востоку, по-востоку, к небу тянется дорога, Путаясь в барханах, сопках и горах. По-востоку, по-востоку, заложите душу Богу И в патронник загоните весь свой страх. За спиной РД тяжелый ты терпеть не мог со школы, Если что-то давит на плечо. Это было все когда-то, здесь не школьники, солдаты. Здесь год за три пишется в зачет. По востоку, по востоку перекурим, брат, Серега, да так и остается пять минут. Небо высветит ракета, чья-то песня будет спета, и кого-то в цинках повезут. Караван из Пакистана, банда духов из Баглана, пища автомату твоему. На гражданке ты был смелым, Здесь тебя проверят, делом объяснят, что как и почему. По-востоку, по-востоку, Где ж ты, Ленка, не дотрога, Помнишь, как тебя я станцев провожал? Целовались до рассвета, Ладно, стоит ли об этом, Все решит последний перевал. Штык-герой, а пуля-дура, Это все литература, И это все газетная мура. Из далекого Герата Передай привет ребятам С нашего московского двора. Из далекого Герата Передай привет ребятам С нашего московского двора. Спасибо. Ну что, перерыв сделаем? Как вы скажете? Или последнюю песню перерыв? Не, последнюю, крайнюю, вот из этого. Да? Там еще много... Значит, расскажу историю. Мы заворачиваемся, закрываем точку и перелетаем из города Файзабад на вертолет в город Кундуз. У нас там центр был. А все остальное, это зона ответственности, а в Кундузе, да, и дальше на Кабул. И дальше домой в Россию. Вот прощание с Файзабадом. Земля качается, качается, качается, И вертолеты набирают высоту, И мы прощаемся, прощаемся, прощаемся, и Файзават уже теряется внизу, И мы прощаемся, прощаемся, прощаемся, И Файзават уже теряется внизу. Здесь столько было, столько было нами пройдено, И столько было, и здесь изведана тревог. А впереди у нас кундуз и дальше Родина И перекрестки неизведанных дорог А впереди у нас кундуз и дальше Родина И перепуть неизведанных дорог Мы снова встретим боевых друзей но снова вспомним боевых друзей, товарищей Мы с ними хлеб и соль делили пополам мы вместе шли через засады и пожарища, И пыль глотали и бродили по горам. Мы вместе шли через засады и пожарища, И пыль глотали и бродили по горам. Где бы мы не встретились, в Европе ли, в Австралии, Мы снова мысленно глянемся назад, Когда на карте на восточном полушарии Отыщем маленький кружочек Фейзабат. Когда на карте на восточном полушарии Отыщем маленький кружочек Файзоба, Земля качается, качается, качается И самолет уже теряет высоту И все кончается, когда-нибудь кончается И шереметьево раскинулось внизу И все кончается, когда-нибудь кончается И шереметьево раскинулось